взлетная полоса Продолжаем эфир. Это «Взлетная полоса» в студии Ана Дворецкого. И Василий Белоусов. Здравствуйте. Здравствуйте. 8 800 222 99 92. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к нашему разговору. Телефон бесплатный для звонков из всех регионов нашей страны. И а... WhatsApp и Вайбер да. 8-925-222-99-92. А поговорить в этом часе мы хотим еще об одной памятной дате. В 1904 году в этот день американский изобретатель Джордж Паркер запатентовал свою первую ручку. Сегодня мы каждый день пользуемся этим предметом. А пользуемся? Ну, уже, конечно, меньше а намного. А как же да? наш век компьютерных технологий И только... Кажется... Да, да, кажется, только ленивый, простым, э, да, только ленивый не шутил о том, что совсем скоро мы перестанем писать рукой. Уже говорят нам чуть ли что не дети в школах перейдут полностью на электронные варианты учебников прописи. Ну, да, действительно, сегодня все чаще и чаще набирают и дети, печатают, набирают тексты на клавиатуре чаще, чем когда бы ни было, э, тратя все меньше и меньше времени на освоение э, такого уже... Ну, старомодного навыка, как письмо от руки, да? Ничего себе старомодного. Вот вы сидите, Василий, с ручкой в руке, я тоже. Ну, мы постоянно что-то записываем. У нас здесь вот везде раскиданные листы бумаги. Ну, потому а что мы выросли с вами, Анна, еще в другое время, когда а не вот, были настолько... сейчас вас сейчас полетит. Ну, не было компьютеров столько у нас в нашем детстве, поэтому сегодня, конечно, дети чаще набирают тексты на клавиатуре. Уважаемые слушатели, как часто вы пишете от руки? Звоните, рассказывайте, нужен вам вот этот навык, письмо, или вы в принципе... Э... Полностью перешли на компьютер, на какие-то электронные клавиатуры и гаджеты. И вам это уже не надо. Вы даже уже можете не помните, какой у вас почерк. А если вдруг вспоминаете, приходится что-то писать от руки, уже ужасаетесь, как вы могли так разучиться. Ну, вот говорят, что все-таки польза письма от руки очевидно. Да, и новейшие исследования показали, что письмо от руки стимулирует активность мозга совершенствует мелкую моторику, в отличие от печатания, дают возможность прогнозировать школьную это, успеваемость ребенка. Мне кажется, это уже какие-то старейшие, ну, старейшие исследования. Мне нет, кажется, нет как раз. мелкой моторики с функциями мозга, она прямая, очевидно, даже не, не для ученых. Ну, возможно. Но... Попробуем спросить а, об этом нашего эксперта. У нас на связи эксперт-графолог, руководитель Центра изучения почерка «Современная графология» Ирина Бухарева. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, доброе утро. Ирина, а вы, вы графологи вообще, вы лично опасаетесь современной компьютеризации? Вам кажется, что вас загоняют в угол, и скоро человечество совершенно перестанет писать от руки и перейдет на выбор буквок на клавиатуре? На самом деле я не переживаю по этому поводу. Пока до сих пор, слава богу, наших детей обучают по угу. обычным нашим стандартам прописи. А вот интересно, Ирина, к прописям тоже вернуться хотелось бы. Смотрите, вот раньше, я не знаю, как сейчас, сейчас следят за тем, какой почерк у детей, допустим, в младших классах. У нас, например, с этим было очень строго, если кто-то криво писал, ну, криво, с точки зрения учителя. Да, то начинали тут же исправлять, да, поправлять. нам всем выстраивали почерк, ну. и я вспоминаю, что где-то к классу к шестому мы все писали очень так похоже, такие круглые, достаточно крупные буковки, но потом с возрастом, наверное, когда мы выросли, почерк у всех изменился и стал таким индивидуальным. Ну вот интересно, а есть какие-то стадии становления почерка у человека? Конечно, конечно. Вначале э, ребенок вырабатывает свой э, самый первый графомоторный навык, когда он изучает э, само строение буквы, он учится ее писать, он учится uh -huh. ее формировать. Например, в какую сторону должна быть э, повернута палочку буквы «Б» – вправо uh -huh. или влево. То есть он запоминает эти вещи, это сознательный факт. А, далее, когда он взрослеет, он переводит а, этот навык уже на уровень автоматизма. А, и уже... Ближе к подростковому возрасту вырабатывается индивидуальный стиль. И вообще доказано, что даже в детском возрасте, даже когда а, ребенок только-только начинает писать, все равно виды, видны зачатки индивидуальности, все равно mm -hmm. видны некие различия это заметно. А потом, Ирина, когда мы приходим в университеты, и нам резко надо записывать лекции с какой-то космической скоростью, мы начинаем писать как курица лапой, а потом как, когда мы переходим на обычную свою скорость, наш почерк к нам возвращается? Вот это, это такая наша характеристика, которая сопровождает Но нас всегда кажется, по жизни? что у медиков она никогда не возвращается. Вот, Уже кстати, это медики опять же, Ирина. Вы становитесь врачами. Проф-деформация, да, такая. На самом деле нет. Вы начинаете быстрее соображать. Скорость письма — это скорость вашего мышления. Mm -hmm. То, насколько быстро вы схватываете информацию, вы способны ее пере переобразовывать mm -hmm. и выполнять различные задания и реагировать на ситуации в мире, в жизни и так далее. То есть это ваш жизненный уровень, уровень вашей активности. Поэтому здесь дело не в том, что вы быстро начинаете писать, а дело в том, что вы быстро начинаете соображать. Это важно. Ирина, а вот про, правдива ли информация о том, что э, письмо от руки влияет на усвоение информации? Uh, да. на память. Это так и есть, да? Да, письмо от руки это своего рода, как я называю, фитнес для мозга. Uh -huh. И существует даже очень хорошо изученный феномен, когда пятилетних детей учили писать uh -huh. ручкой, то выявили, что зона мозга, которые в это время работает, они намного обширнее, чем когда их учили печатать на клавиатуре, потому что письмо от руки, оно, во-первых, улучшает и работу мозга, различные виды мозговой деятельности, глубокую мышечную и суставную активность, и визуальная составляющая тоже здесь присутствует, воображение, опять-таки. Ирина, скажите, я, позвольте, только напомнить телефон прямого эфира 8 девяносто 222 99 92 и WhatsApp и Viber два девяносто 222 99 92. Уважаемые слушатели, как часто вы пишете от руки, может быть, вы пишете письма даже от руки, и как вы думаете, вот лично для вас, насколько важен сегодня в наш век повсеместной компьютеризации этот навык? Ирина, скажите, пожалуйста, а... Я просто читала, что почерк, за собой не могу проследить, не понимаю, читала, поэтому, что почерк меняется, может меняться там, в зависимости от нашего сиюминутного настроения, там, чуть ли не от времени суток, устали мы или бодры, следим мы в данный момент, важно для нас в данный момент то, что мы пишем, или мы так просто, ну, знаете, как быстро что-то записываем, не особо задумываясь. И поэтому почерк не может быть как говорят некоторые специалисты, по-моему, психологи, если не ошибаюсь, достоверным материалом для анализа. То есть каждый день он у нас может быть немножко разным. Так говорят те, кто не разбирается в графологии. Почерка это живая и очень гибкая субстанция. Естественно, он меняется в течение дня, он может меняться в течение жизни. Есть люди которые начинают писать одним почерком, к концу листа заканчивать mm -hmm. другим почерком. Есть люди с несколькими разными почерками, причем даже кардинально и абсолютно разные, моей практики тоже такие были. Потому что почерк отражает все наши особенности нервной системы, mm -hmm. и тонус, и настроение. Но э, эти изменения очень легко отследить, э, если профессионально заниматься Но, mm -hmm. почерки есть глубинное измерение, и оно неизменно. Несмотря на то, что остальные какие-то внешние признаки могут меняться. Например, здесь я имею в виду нажим, штрих, связанность элементов, то есть насколько связано между собой буковки, и само движение письма. Mm -hmm. То есть эти параметры на протяжении жизни они практически неизменны. Все четыре попытаться изменить практически невозможно. Ирина, позвольте такой вопрос. А каково графологу жить вообще в мире? Ну, вы видите открытки от Постоянно, друзей. Да анализируете. А, вам, вам приходят письма, допустим, от руки, или вы видите какое-то заявление от ваших коллег. Это же все, сразу человек как на ладони. Это и да, наказание на самом деле. Срабатывает mm -hmm. уже автоматически, когда человек при тебе начинает писать. А, ну, мне помогает жизнь, я, честно, пользуясь своим служебным положением и как-то выбирала семейного адвоката, он мне только начинает расписывать план. Я уже смотрю, как он пишет, я говорю, достаточно, вы можете не продолжать, я уже хочу с вами работать. Человек сидит удивленно так, на меня смотрит. Ирина, а как произвести впечатление на работодателя своим почерком тогда? Такое возможно? Не пытаться его украсить или как-то улучшить, потому что этим картину можно ухудшить. Mm -hmm. а, когда человек пытается его украсить, там вылезает вперед форма, то есть это внешнее. Mm -hmm. да? Мы говорим о том, что нам важна активность, а, то есть здесь на первый план доминировать должно движение, человека. Его гибкость, mm -hmm. его беглость, воздух в этом почерке все-таки ирина вот в зависимости от почерка вы говорите можно понять характер человека да естественно как эксперт граф волк вы э, понимаете его а можно ли изменив почерк вот так э, изменить Обмануть характер эксперта. изменить свой характер можно ли <laughs> нет можно, конечно да? конечно можно мы меняемся сами почерк следует за нами а, и мы можем действовать от обратного через почерк а, и я такие вещи провожу в своей работе я пишу подписи а, да через тоже можно очень многого добиться. Я корректирую, если вижу, что есть необходимость, корректирую по специальным прописям, конечно же, и, конечно, это не одного дня работа в почерке. То есть мы можем провести самооценку, уверенности человеку добавить. Мы можем добавить ему активность. В любом случае, если в масках мы не сделаем, но подтянуть его верхность, сделать его более уверенным, более активным, да, это возможно. Это очень интересно. Потрясающе. Ирина, оставайтесь, пожалуйста, на связи. У нас есть звонки от наших слушателей. Я напомню, телефон прямого эфира 8 8800 222 9992. У нас на связи Кировская области Алексей Васильевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы можете нам рассказать о почерке? Да. А может быть, о своем руки, да. Да. По поводу почерка я могу только сказать, Я совершенно согласен с графологом, даже меняется в течение дня угу. почерк. А по, по поводу своего опыта я могу сказать, ну, опыт, учили меня 50 лет назад. Uh -huh. Хорошо, что учили по э, прописям. Uh -huh. И впоследствии, к сожалению, я был не очень хороший ученик, но эти прописи мне в какой-то мере помогли. Даже сейчас, когда я набираю смски, uh -huh. я, я сверяюсь, грубо говоря, как двоечник, с тем, как надо написать Правильно. Понятно, ну, тут да. Уже, да, Алексей Васильевич, тут уже немножко, я так понимаю, грамотности, да, да, речь идет. Давайте Наталью выслушаем. Петропавловск, Камчатский, на связи. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Здравствуйте. Несколько месяцев пыталась к вам, выйти не могла. Вот, смешилась. Да. Я очень-очень благодарна за ваши передачи, все исключительно, за сегодняшнюю. И пользуясь случаем, я... Поздравляю вас с великим праздником. Спасибо. Победы. Желаю мира, тепла, добра. Да, Наталья, Поздравляю спасибо вас. вам большое. Но мы будем на мы будем в прямом эфире, мы будем на связи 9 да. мая, поэтому, пожалуйста, давайте Денис из коломны у нас тоже на связи. Денис, здравствуйте. Здравствуйте, дорогая излетная полоса. Спасибо вам, спасибо, и троекратное спасибо. Я летаю с вами каждое утро. Спасибо. А насчет и привет самолету. Она да, а насчет. Да, Эй, пусть приходят. А насчет, э, вы мне все дороги, а насчет письма я хочу сказать, я не зрячий. Mm -hmm. Спасибо большевской школе для слепых. Mm -hmm. Низкий поклон всем, кто меня там слышит селей. Вот, э, я пишу по Брайлю, если бы даже mm -hmm. у меня был mm -hmm. компьютер специальный для, на, для нас, Брайлистов, mm -hmm. Брайлистский дисплей, но бы я писал прибор, у меня, слава богу, два грифеля есть прибор, вот, и я пишу даже дневник как когда в Крым съездил, специально дневник стал вести, и чтобы вспоминать, и события потом в конце года перечитываю, и чтобы грамотность сохранялась. Я очень люблю писать, и в домино, и грамм, я пишу цифры, кто там, какой счет. <соцентричный> так что я от руки, я считаю, для нас, для незрячих очень, очень важно. Спасибо, да, спасибо вам, Денис, спасибо Давайте, Давайте еще Людмилу большое. послушаем. Да. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. Знаете, я хочу начать с того, что действительно вот у меня болит. Я когда это узнала с ужасом, просто буквально, а -а -а. мои внуки пошли в школу. И я обнаружила, что держать ручку правильно в школе, причем хорошей московской школе, а -а -а. не учат. Угу. Вот этот указательный палец просто накладывается, они а упираются упирается на, в руку, угу. в ручку, да, угу. и от этого идет то, что потом называется техника письма, да, которая позволяет писать быстро и правильно, то есть, когда ребенок может думать о том, какую букву написать, а не о том, как успеть написать, понимаете, угу. и это повсеместно, как оказалось, понимаете. Так, а мы сейчас уточним, да. Людмила, Ирина, Ирина Бухарева, эксперт-графолог с нами на связи, Ирина, можете прокомментировать действительно настолько важно играет роль вот расположение наших пальцев на ручке, как мы ее держим и как техника письма вообще обучение техники письма зависит от того, как человек потом дальше в дальнейшем будет писать и сможет ли он научиться писать правильно. Ну, к сожалению, сейчас хромает, хромает угу. действительно. Я согласна с тем, что было сказано, хромает само обучение, не такое сильное внимание сейчас учителя уделяет uh -huh. uh, обучение письму. Uh, больше, к сожалению, занят заполнением uh, формуляров, которые от них требуют. Uh, но за ошибки продолжает ругать. У меня самой дочка ходит uh -huh. в школу uh, и сама держит ручку неправильно. У меня так и не получилось, но тем не менее, не влияет на ее письмо. Ее еще с детства вылезали интуитивные связочки, и сейчас продолжает развиваться именно эта картина. Поэтому, в принципе, заострять такое сильное внимание ну, я бы не советовала на это. Самое главное, что навык есть. и Самое главное, что личность все равно она будет показана через почерк, даже mm -hmm такие эксперименты, когда человек, допустим, во время войны терял э, руки, начинал писать ногами, либо левой рукой, mm -hmm. э, все равно картина, письма, вот так купина, о которой мы с вами говорили, она все равно повторялась, э, и можно было видеть э, те же самые признаки почерка. И... Э, э, она все равно будет выражаться. Ирина, скажите, тут некоторые наши слушатели э, WhatsApp, я напомню, кстати, номер для ваших сообщений, WhatsApp и Viber 8925 222 9992. Так вот, некоторые наши слушатели, в WhatsApp хвастаются, что у них каллиграфический почерк. Я, честно mm -hmm. говоря, не очень могу сориентироваться, что это такое, но, видимо, очень ну, красивый. правильный, правильный, красивый. Да? Фотографию mm -hmm. тогда, пожалуйста, прилагайте, что ли, чтобы мы понимали. Ирина, а вот что можно сказать о человеке с таким красивым, правильным, высокохудожественным применимым здесь словом или нет, почерком? Что это за люди? Знаете, у нас почему-то существует сохранённый миф, что чем красивее почерк, тем красивее человек. Mm -hmm. Многие люди в это верят, многие стараются. Но это красивее. неправда, это, да? еще со, это еще со школы прививали, что mm -hmm. почерк должен быть красивым, должен быть аккуратным. К сожалению, люди, у которых каллиграфический, у которых очень красивый почерк, они уделяют внимание очень выписыванию этой формы. То есть, свое внимание в жизни они переключают на внешнее. Они часто страдают перфекционно. Хочется все сделать идеально, все слишком uh -huh. красиво. Они ругают себя за ошибки, за малейшие какие-то проступки. Они оглядываются на мнение окружающих, тем самым ставят себе рамки в жизни. То есть почерк для меня красивый почерк, это прежде всего гибкий, живой, который движется на листе бумаги. Это самое uh -huh. важное. Ирина, тут приходят вопросы от наших слушателей, вот вайберн э, Вайбер, э, в частности, пришел вопрос от, э, насколько я понимаю, Людмилы Васильевны, э, она задает такой вопрос, Ирина, скажите, пожалуйста, я левша, училась еще в СССР, тогда всех переучивали, уже в ВУЗе сама научилась писать левой, на лекциях чередовала руки, это, это нормально ли это, э, имеет в виду наша слушательница двурукость или, э, по-моему, это еще называется амбидекстер. да? Так это везет людям, амбидекстры да, — это да, же да. талант. Это талантливые люди, да, поэтому Людмиле Васильевне очень повезло. Я знаю, что в советское время очень многих переучивали. А, честно, это, это ужасно, потому что если а, человеку дано писать левой рукой, mm -hmm. это работа другого полушария мозга, потому что когда мы пишем правый, то за нашу деятельность отвечает левое полушарие. если левая рука, то правая. Если человек антитекст, то mm -hmm. одновременно работают оба полушария. То есть человек более развит, когда... Пишет двумя руками, это очень хорошая практика. А, то есть можно, в принципе, попытаться научиться писать правшам левой рукой, это будет развивать и да. другое полушарие мозга, да? Да, да, да, да, да, вы сможете развить интуицию, это намного эффективнее, какие-то различные курсы по развитию этих навыков, да, просто пишите той рукой, которая не развита. И сначала, кстати, увидите графомоторную незрелость, у вас будут неоформлены детские буквы. Вот вы я сейчас это... как раз пробую, да. Очень, очень тяжело. То И, есть это, да. это полезно в любом случае, да? Это очень полезно, конечно. Ирина, конечно. скажите, а наши слушатели тоже просят, а, спрашивают, <как> просят задать вам вопрос, а имеет ли смысл уже взрослому человеку, у которого сфор сформировался какой-то почерк, с этим почерком экспериментировать? Может uh -huh. быть, он для себя найдет другой, более удобный, приятный стиль? Ну, не знаю, мельче писать или наклон как-то как изменить? экспериментировать? А с какой целью? А, вот, видимо, а... это, видимо, Ирина, после того, вопросы последовали, как вы рассказали, что можно себя и черты своего характера как-то скорректировать, ага. скорректировав почерк. Вообще это характерно для подросткового возраста. Вы даже если себя вспомните, где-то с 12-13-летнего возраста мы начинаем себя искать наверняка тоже примеряли разные почерки. Писали, учились писать, допустим, немножко влево, чуть крупнее, uh -huh. чуть мельче, то есть разными стилями. Мы начинаем себя пробовать, как нам комфортнее. То есть в этом возрасте это совершенно нормальные вещи. В результате все равно останавливаемся на каком-то одном варианте, у кого-то несколько, как я уже говорила, когда несколько разных почерков. Но, тем не менее, это обычно в этом возрасте происходит. А uh -huh. если есть потребность Сейчас себя искать, ну, здесь еще нужно посмотреть, как возраст, почему нет? Попробуйте. Посмотрите, как вы себя после этого будете ощущать. Но должно пройти какое-то время, это не за один день. То есть сегодня я пишу так, надо посмотреть, как я буду себя ощущать. Ирина... Завтра я буду писать с другим, например, да, да. наклоном. Ирина, у нас приходит очень много вопросов от наших слушателей, в том числе на телефон, напомню, его 8 222 9992. у нас на связи Мария Ивановна, она, по-моему, хочет задать вопрос. спросить эксперта нашего. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня, знаете, с возрастом появилась такая особенность, я когда спишу, я сразу пишу следующую букву, почему-то. Например, удивительно, одновременно хочу, пишу однор... Или вот то ли посуда, хочу написать, то, uh -huh. то жизнь посуды пишу, И что такое, не уже жизнь. Так, Ирина, можете объяснить, что это такое, на что это похоже? Если у вас нет, Мария Ивановна. Так, уже отключили. Мы не знаем... Уже отключили, да? Ну, вообще-то пропуск букв связан с невнимательностью поспешностью, если нет дислексии, опять-таки. Да, то есть человеком мысль бежит быстрее, чем его графомоторный навык, которому он может а, записывать. Можно ли как-то если... с этим работать? То есть... Можно попытаться писать медленнее, более uh -huh. внимательно. То есть, если вы, допустим, ослевая, не радоваться, вы по попробуйте сейчас ради эксперимента написать какой-нибудь текст. Uh -huh. Uh -huh. У вас мысль подбежит быстрее, у вас рука не будет успевать ее записывать. Uh -huh. вот здесь то же самое, вот этому это, же принципу работает. Ирина, у нас еще вопрос есть к вам. Татьяна дозвонилась в студию. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна, да, Ирина э, Бухарева на связи. Задавайте свой вопрос. Да, здравствуйте, Я Татьяна. Б... Здравствуйте. Я бы хотела задать вот такой вопрос. У меня дочка, ей скоро 7 лет. На вот идти в первый класс, и так. она никак у меня не хочет брать ручку для карандаш правильно. Мы уже приобрели устройство, такое вот, которое устанавливает пальчики правильно. Но когда mm -hmm. без mm -hmm. этого устройства, она все равно берет так, как ей нравится. Но к тому mm -hmm. же она еще и ложку берет неправильно. То есть, mm -hmm. как бы, как мы пытаемся объяснить, объяснила, взяла. Ей Она говорит, мне неудобно, неудобно вот по-другому. Просто я вот хотела бы тоже спросить, это как-то вот повлияет потом на ее, опять же, грамотность. Э, ну и опять же за столом поведения, ведь она же будет сидеть, допустим, вот даже э, на завтраках в школе, так, 0, понятно, вось. Татьяна. Сейчас уточним, Ирина, настолько ли это важно? Нужно ли прям вот каждый раз пальчики ребенка правильно ставить на ручки, располагать, держать их там как-то? <сёк> Гениальные люди не отличаются стандартностью, шаблонностью. Mm -hmm. Возможно, это с этим связано. Я говорила сегодня, что мой ребенок до сих пор э, держит ручку неправильно. Нам в этом году уже 14 лет, поэтому я ничего страшного в этом не вижу. Самое главное, что-то не было. Не, не ставили такой якорь на ребенка, что писать это нужно именно вот так. То есть не через силу не заставляли. Потому что иначе отложится, что письмо от руки это вообще само по себе. А, такое нехорошее не, не действие. И ребенка вообще в целом может не захотеться писать. Здесь важно угу. вот на эти вещи, мне кажется, больше обратить внимание. Ирина... Э... Заинтересовала э, наших слушателей тема амбидекстеров. У нас в Вайбер пришел вопрос от Татьяны. Здравствуйте, а можно а -а -а. ли научиться писать левой рукой в 40 лет? Можно. Угу. можно. И нужен, наверное, Возьмите, можно да. даже, если, и если можно, хочется, и да. Да-да-да-да. Возьмите и начните. Самое главное тренировки. тренировки. Ирина, есть... скажите, а, а имеет смысл, допустим, мы очень много по работе пишем, пи пишем, печатаем текста? Вот а -а -а. имеет смысл нам, например, ну или э, кому-то, у кого работа тоже связана с большими объемами текста, весь этот текст писать от руки? Или, в принципе, э, если мы уже взрослые люди и есть надежда, что мозг наш как-то достойно развился и мелкая надежда моторика есть. уже сформирована, да, можно, в общем-то, ручку, шариковую ручку отложить? Вы не замените ру, э, письмо от руки клавиатуры. Угу. не замените. Вы можете, естественно, для удобства в работе, конечно, компьютера э, это незаменимая вещь. Я все свои черновики, честно вам признаюсь, пишу от руки синей шариковой ручкой по правилам подать. А у вас красивый почерк, проще. Ирина? А, как говорят, нет, потому что ожидает увидеть у графолога да. красивый каллиграфичный почерк, но я не отличаюсь от каллиграфии, я уже говорила, что для меня mm -hmm. красивый почерк — это беглый, живой и вариативный. То есть он должен дышать, он а, должен показывать картину человека, а не внешнюю форму. Mm -hmm. Ирина, от от Анатолия пришел вопрос Вайбера. Скажите, если почерк меняется в одном тексте, что это? Что? Переменчивать неустойчивость, ага. в зависимости от картины, опять-таки, нужно смотреть. Но это может быть как семь пятниц на неделю у человека. Вот сегодня я хочу так, к вечеру у меня ага. меняются желания, настроения, планы и так далее. То есть это может быть связано с такими вещами, с переменчивостью, с внутренней неустойчивостью. А, Ирина, еще знаете, какой вопрос? Нормально ли это, если почерк очень сильно меняется в зависимости от ручки, которые пишет наш слушатель? Но это для него может быть, могут казаться такими изменениями. В моей практике uh -huh. тоже были случаи, когда человек считал у него несколько разных почерков, брал разные ручки, или, допустим, а сейчас я буду писать творчески, и немножко uh -huh. облегчал uh -huh. нажим, а картина оставалась точно такой же, без изменений. Поэтому здесь тоже нужно смотреть на эти Иногда нам, может быть, просто хочется, чтобы у нас было несколько этих почерков, и что я могу писать и вот так, и вот так, я весь такой художник, да? Телефон прямого эфира, напомню, 80 222 9992. У нас на связи Казани, Эльмира. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Я училась еще тогда, когда было чисто писание. Проблем у меня с этим не было, но вот как ваш эксперт сказал, я видимо из тех людей. Я сразу стала писать красиво, чисто, понятно. Для меня проблем не было вообще. Когда я училась в институте, за моими лекциями стоял весь курс в очереди, потому что очередь был очень хороший и сформулирован достаточно хорошо. Uh -huh. Вот у меня два вопроса как к эксперту. Uh -huh. Во-первых, вот сейчас, но у меня возраст приличный, я уж не буду называть. Я некоторые буквы теперь сходу не могу написать так, как раньше. Вот это один вопрос. А второй вопрос. Вот некоторые люди пишут слова, не прерываясь. Uh -huh. А некоторые несколько раз приживается. Вот это что-нибудь говорит о чем-нибудь? Спасибо. Так, спасибо, Эльмира. Спасибо. Ирина. Uh -huh. ну, вообще непрерывность, это признак почерка связанности, связано с особенностями нашего мышления. То есть непрерывность перехода одного в другое. Когда почерк слитный, uh -huh. связанный, человеку дается это намного проще. Если почерк целиком, например, то человек, перед тем, как сделать какое-то действие, он делает паузы. Mm -hmm. То есть он остановится, он продумает и угу. потом пойдет дальше. Еще имеет значение, если разделение между заглавной буквой и дальнейшими строчными. Угу. То есть здесь тоже отношения с людьми ими. Я, кстати, Ирина, сейчас вспоминаю, вот вы говорите, я вспоминаю, что нас заставляли, прям заставляли э, в прописях в начальной школе писать каждое слово, не отрывая ручку от э, м, угу. бумаги. То есть одно, даже если мы начинаем не с заглавной буквы, да. Да, угу. допустим, мы пишем букву Б, э, вот эту палочку верхнюю мы ставим в конце, когда допишем до конца, не отрывая ручку, допишем все слово, и ага. прям учительница, как-то ей это было, я не знаю уж конкретно ей или вообще нашей системе образования тогда это было ну, как-то принципиально, но она прям ставила нам какие-то двойки, находила эти разрывы или вот эти соединения, когда было понятно, что ты здесь оторвал руку от листа, очень странная вообще была система, но я помню, что многие, конечно, получали двойки по правописанию или чистописанию, как у нас тогда это называлось. Ирина, приходят такие похожие ага. друг на друга вопросы от Марии. Мне 22 года, родителям не пришло в голову в детстве, что я левша, и заставляли писать правой рукой. Все остальное я делаю в основном левой, мою посуду, режу. Имеет ли смысл сейчас переучиваться, писать также левой рукой? А... Если есть желание, если есть потребность, почему нет? Можно, например, начать писать двумя руками. Uh -huh. Или если выработалась уже привычка писать правой, то ну, почему бы не, не писать право, если уже удобно, если уже привычно. Дело в, в удобстве, смысле, да? Индивидуально? индивидуально. Угу. Да, индивидуально, конечно. конечно. Ирина, у нас... Просто плохо. Просто очень плохо, конечно. Ирина, у нас буквально минутка остается mm -hmm. коротенький вопрос к вам от Александры. Что значит, если почерк наклонен влево? Это вообще что-то означает? Влево обычно закрытая позиция у человека. Они более скрытны, они больше приглядываются к людям. Такая защитно-оборонительная позиция. То есть загородиться uh -huh. uh, от мира. Право больше направлено на социум, больше направлено на общение. Это естественный uh, наклон правый. Да? На прямой мы больше uh, какой-то объективности пытаемся включить, mm -hmm. рационализация. А если левая, это более закрытая позиция. То есть человек идет против. Спасибо да. Спасибо огромное. Очень интересная беседа. У нас была на связи эксперт-графолог, руководитель Центра изучения почерка современная графологии Ирина Бухарева. И скажем ей спасибо, потому что очень много вопросов, очень много звонков, и мы на все, к сожалению, не успели ответить. Но для меня очевидно, что пусть бы Польза письма от руки очевидна.